Всем привет, друзья! В общем, Во-первых, хочу извиниться за то, что не было давно новых выпусков, но во-вторых, за время моего отсутствия, пока не выходили выпуски, произошло несколько событий. В очень короткий промежуток времени три человека попали в ДТП. Это один мой друг на Тойоте, мой брат на 99-ке и еще один друг на Ланосе. О том, как это было, и пойдет сегодняшнее видео. Сначала друг на Тойоте получает по морде Потом брат на 99 не успевает оттормозиться и въезжает в бочину чуваку, который через сплошную не смог пересечь дорогу, не успел просто-напросто. Потом друг, просто ехав домой ночью, когда дороги абсолютно пустые, получает под зад, Потому что парень на 4-ке просто не успевает оттормозиться или среагировать на ситуацию. Я уже не понял даже, что там случилось. И поскольку ни брат, ни друг на Ланосе не знали, как себя вести в подобных ситуациях, потому что они просто... Водители с маленьким стажем и до этого не попадали в ДТП Друг с и там разобрался, у него все хорошо, он уже не первый раз попадает, он знает как действовать Но брат, который первый попал в ДТП, он сразу набрал меня и начал выяснять, какие действия нужны при попадании в такую ситуацию, то есть в ДТП не то чтобы я был там, специалистом в этой теме, но я там на удаленке находясь рядом с интернетом мог спокойно загуглить себе и составить список необходимых действий. Изучив информацию я выяснил, что для начала необходимо установить виновника ДТП. Если же установить самим не получается, то в любом случае вызывается ГАИ и уже в ГАИ будет выясняться, кто из вас виноват, кто не прав, кто как поступил. Если все же удалось установить, кто из вас виноват, то вызываете или комиссара, или сотрудника полиции, или же просто составляете европротокол. Но необходимо запомнить, что европротокол составляется именно при ущербе до 100 тысяч рублей. Если вам кажется, что ущерб вам нанесли более чем на 100 тысяч рублей, то тогда в любом случае вызывается сотрудник ГАИ и оформляет вам ДТП если вы составляете европротокол неважно там с комиссаром или сами то ехать в гаи не нужно вы едете сразу в страховую и есть такой один очень важный момент то что когда вам комиссар оформляет дтп он вам предложит поехать там на экспертизу на такое-то время вас запишет не слушайте это все обычная ситуация когда Комиссар отправляет вас к юристам. В данной ситуации юристы это посредники, которые просто-напросто поимеют с вас денег и вы получите меньшую сумму, чем напрямую от страховой. Берите свой страховой бланк, розовый который. На нем обычно или ставят печать, или пишут, или прикрепляют визитку вашего страхового агента. Вот прям на него звоните вам скажут куда и когда подъехать вот таким образом мы понимаем что в первую очередь обычно вызывается аварийный комиссар его вызывает виновник случившегося услуги аварийного комиссара стоят в районе полутора-двух тысяч рублей или же самостоятельно составляется европротокол но если вы до этого не попадали в дтп или не знаете как правильно заполнить европротокол лучше в любом случае вызывать аварийного комиссара после выяснения всех нужных действий я позвонил брату и естественно они вызвали аварийного комиссара он заполнил бланк сделал фотографии нужные и в принципе действия на тот день закончились поскольку я являюсь владельцем 99-ки по документам на следующий день я отправился в страховую компанию виновника но там меня быстро развернули и сказали что то нужно в первую очередь ехать в свою страховую, поскольку сейчас это работает немного иначе. Приехал я к своей страховой, там оказался очень приятный молодой человек, который объяснил, что да, раньше сразу ехали в страховую виновника, они оценивали ущерб и выплачивали вам сумму. Сейчас немного наоборот. Вы едете к себе в страховую, там страховая ваша уже оценивает ущерб выплачивает вам сумму а потом эти деньги которые вам выплатил она уже будет выбивать со страховой виновника ДТП мы оформили все документы и после этого мы пошли на осмотр я указал на все повреждения фары бампер телевизор они были записаны и через несколько дней мне позвонили и сказали сумму сумма рассчитывается с учетом износа деталей нам считали 50 процентов на детали Итоговая сумма составила 25 тысяч рублей. Через несколько дней деньги пришли и я взялся за ремонт. Тут в принципе все было просто. Никаких серьезных повреждений. Выровнять капот, зашпаклевать, покрасить, поменять стекло фар. Кстати, стекло фары стоит штука 140 рублей. Это просто сказка. Маски фар я сразу покрасил в черный цвет и поменял поворотники в сборе. Они тоже стоили в районе 250 рублей за комплект Они уже притемненные, поэтому я их трогать не стал Ну и единственное, что кроме всего прочего оставалось Это выровнять усилитель и бампер Бампер на 99-ке, вот этот вот черный бампер Это просто золотая жила, потому что он не ломается Он максимум может погнуться, но немного кипяточка И все будет четко, ровно как и было до этого Остальное было целое, ни телевизор, ни радиатор даже не пострадал Итоговая сумма по ремонту вышла половиной тысячи рублей. И в эту сумму вошли и лаки, и краски, и шкурки, и стекла, и поворотники. Все, абсолютно все, что нужно было сделать. Вот так вот получилось заработать двадцаточку на аварии. В принципе, два дня делов и машина уже стояла как новая. Райота и друга же все обстояло очень просто. Есть пол полморды. Ее страховая списала в тотал, выплатили хорошую сумму. Собственник продал эту тотальную машину, добавил средства, вырученные страховой компании и купил новую машину. Планосом случилась абсолютно точно такая же ситуация. Ее специали в тотал, выплатили 105 тысяч. Эту еще Тоталиную машину продали за 98 тысяч в течение двух часов, как мы ее выставили на продажу. Там вообще очень повезло хозяину. Теперь вместо Ланоса человек ищет машину за 200 тысяч. Возможно, Hyundai Accent купит, что-то еще может быть. Самое главное, не печальтесь, если вы попали в неприятную ситуацию. Слава богу, есть страховые компании, которые в этих случаях спасают, хоть и не всегда. Но, тем не менее, иногда даже получается заработать, иногда не очень. Кстати, если вам интересно, какие аварийные ситуации бывают и как в этих случаях поступать, обязательно пишите об этом в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока.